Наша история началась 25 лет назад С первых дней мы задали самый высокий стандарт профессиональной деятельности в Северной столице Санкт-Петербург, Банк, Городской Среди наших проектов важнейшие объекты инфраструктуры и развития городского пространства Наша работа отмечена профессиональными наградами Особенно дорожим теми, где клиенты оценивают надежность банка и его удобство. Петербуржцам хорошо известны наши благотворительные программы и волонтерские проекты наших сотрудников. Наш главный офис расположил Притяжение в Петербурге. Банк Санкт-Петербург. 25 лет с городом. 25 лет с гордостью.